Всем привет! Вторая часть видео о создании конфигурации для подшипника. И в этом уроке я расскажу, как непосредственно создать конфигурацию. Создание конфигурации возможно двумя способами. Первый способ через контекстное меню, когда мы просто добавляем нужную конфигурацию и меняем значение размеров в эскизах. И второй способ для большого количества конфигураций это через таблицу параметров. Вставка, таблица параметров. Диалоговое окно предлагает нам выбрать источник это пустой, автосоздать и с файла. Ну, я выберу автосоздать. Затем Solid предлагает мне выбрать размеры и эскизы, которые требуется добавить в эту таблицу. Я, пожалуй, выберу все. Окей. Okay. И здесь добавлены все размеры, которые есть в этой детали. Здесь почему-то стоит общий. Сейчас объясню почему. Это общий формат ячейки. Для того, чтобы изменить формат ячейки, нужно щелкнуть правой кнопкой формат ячеек. и здесь выбрать текстовый вот У нас 8 мм это ширина или толщина подшипников. Затем я беру формат по образцу и добавляю к оставшимся также подобный формат. И здесь вместо слова вообще возникают цифры. Теперь давайте пройдемся по размерам. Значит, первые 8 мм это, ну, первый 100 это номер подшипника следующий 8 мм его ширина здесь мы также оставляем это уравнение 26 габарит, 10 внутренний габарит 360 размер нам не нужен, мы удаляем дальше 0,5 это фаска 45 от 45 градусов мы 45 удаляем оставляем размер второй фаски угол второй фаски мы удаляем и теперь у нас здесь остается диаметр Шарика, угол поворота мы его удаляем. Дальше удаляем угол поворота массива. И количество шариков это 7, 7 элементов по массиве. Ну вот таким вот образом мы отредактировали нашу таблицу. Теперь мы можем добавить конфигурации в этом окне, либо открыть данную таблицу в другом окне. Я заранее скопировал таблицу конфигурации или таблицу э, параметров подшипников. Различных. Здесь целая куча подшипников. Ну, давайте возьмем первый. Значит, у нас можем просто копировать. Нет, так он не дает. Ладно, сейчас мы откроем таблицу в новом окне. Здесь щелкаем отмена. И вот здесь он уже даст скопировать. Сейчас мы раздвинем. Да, таким вот образом. Дальше здесь диаметр малый 3, диаметр большой 8, диаметр малый здесь 8, здесь 3. Формат по образцу давайте сделаем, и здесь делаем то же самое. Это мы скопируем сюда, а это мы скопируем сюда. Дальше фаска R 0,3, количество шариков 6 и диаметр 1,59. 1,59, 6 шариков и здесь 0,3. Добавляем формат и сохраняем. Закрываем нашу книгу и нам солит показывать, что в таблице параметров создана следующая конфигурация щелкаем на выбираем эту конфигурацию и у нас э, меняется в соответствии с конфигурацией Да, забыл здесь поменять 8 мм это b 3 мм у нас должно быть откроем таблицу параметров и здесь поставим отмена и здесь поставим вместо 8 3 мм Сохраняем, выходим. Ну вот, все у нас получилось. То есть у нас теперь, согласно нашей таблице параметров, есть две конфигурации. Первая конфигурация это 100. Вот такого вот она размера. Как вы видите, все изменяемые размеры стали такого вот розового цвета. И вторая конфигурация 3. Да, все правильно. Те размеры, которые мы не изменяли, они остались синими. Ну, здесь мы... Давайте делаем только чтение, чтобы нам случайно не изменить. Ну, и тоже тем же самым способом мы добавим сейчас и остальные параметры для остальных конфигураций. Отмена. Так, здесь у нас... Первый мы уже выбрали. Давайте выберем таким вот образом. Здесь более, около 120 конфигураций у нас получится. Так, здесь выберем формат по образцу. Отлично. Дальше у нас B, это ширина. Выберем вот этот столбец. Челкнем. Так, отлично. Дальше мы скопируем на всю таблицу. Отлично. Дальше у нас а, идет столбец габаритного диаметра. Это большая буква D. Вот этот вот. Ctrl-C. И сюда мы Ctrl-V отлично, смотрим, да, все замечательно. Дальше теперь э, копируем D малые, Ctrl C и сюда вставляем Ctrl V. Дальше нам нужно скопировать э, радиус фаски, ну, размер фаски, там радиус фаски или скругление здесь не особо важно. Дальше мы копируем а, уравнение, что у нас две фаски равны между собой. И теперь нам необходимо скопировать диаметр и количество шариков. Можем эти два столбца скопировать сразу, так как они у нас и там, и там идут в одной последовательности. Щелкаем. Окей. Так, здесь где-то есть прочерки можем их заменить на пробелы или вообще удалить ну и теперь дело за малым провести таблицу в один унифицированный вид так здесь также формат по образцу и также последние два столбца формат по образцу Если почему-то нету значений, ну давайте здесь введем 5, 5. Также поставим 9. Здесь допустим 8, поставим 18. И последний давайте поставим 40. Здесь поставим 8. Сохраняем нашу таблицу. Выходим из нее. И теперь нам Solid говорит, то, что добавлены вот такие вот конфигурации. Есть еще, вы хотите посмотреть. Да, да, да, да и окей. И вот у нас буквально за 3 минуты добавлено вот такое огромнейшее количество различных конфигураций. Теперь мы можем выбирать любую конфигурацию. И у нас все, все размеры будут правильными. То есть соответствует а, табличным значениям. Ну, давайте проверим, например, 412 конфигурация, 412 размер. Какие параметры у подшипника под номером 412? Внутренний 60, внешний 150 и здесь толщина 35 миллиметров. 412 конфигурация. Смотрим. Вот она. 60, 50, 35. И э, радиус э, фаски или размер фаски три 3,5. Дальше. Что у нас здесь? Количество шариков. У нас 7. И их диаметр 28, 58. так Щелкнем сейчас на... Этот шарик. Да, 28,58 и их 7 штук. Но вот таким вот простым и легким способом можно добавить просто огромнейшее количество конфигураций всего лишь за несколько минут. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Мой канал уникален. Вы нигде не больше не найдете подобных уроков, подобного контента, подобных алгоритмов Работы. Рабочих алгоритмов работаем. Да, именно так. Еще раз всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.